Запуск большого физического стенда БФС-2, Россия переходит к ядерной энергетике будущего. В прошлом году отечественные АЭС установили абсолютный исторический рекорд, выработав более чем 222,436 миллиарда киловатт-часов. При этом, согласно подсчетам специалистов, Вышеупомянутый объем произведенной электроэнергии позволил избежать выброса дополнительных 111 миллионов тонн углекислого газа, что является мощным аргументом в пользу экологичности атомной энергетики. К слову о последней, с начала текущего года в ЕС в очередной раз вспыхнула дискуссия, в которой обсуждается возможность выдачи Еврокомиссии разрешения на строительство новых энергоблоков в ЕС вплоть до 2045 года. Но что собираются делать европейцы после истечения вышеупомянутого срока? В этом контексте крайне интересной выглядит новость о запуске в российском Обнинске крупнейшего в мире критического ядерного стенда BFS-2. Он позволяет проводить испытания с различными композициями топлива и предназначен как раз для экспериментов по созданию ядерной энергетики будущего. Стоит отметить, что вышеупомянутая установка была построена еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако недавно завершилась ее модернизация, в ходе которой была расширена база используемых материалов для моделирования активных зон реакторов нового поколения. Все работы проводились исключительно по российским проектам с использованием отечественных комплектующих. В итоге, срок работы установки был продлен на 25 лет. Но самое главное, что именно БФС-2 может обеспечить то самое энергетическое доминирование России после 2045 года, когда Запад будет пребывать в активном поиске еще более экологичных источников энергии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.